Всем привет! Сегодня 24 января, сегодня четверг. Сегодня я вам расскажу, как можно описать человека. Тема на сегодня «Мой друг» или «Моя подруга». Итак, у меня есть коллега. Его зовут Данте. Его зовут Данте как итальянского поэта и классика, но мой коллега Данте, он из Аргентины, он аргентинец, он не итальянец. Данте преподает в университете Уорик испанский язык, у него даже есть свой канал на Ютубе. Данте свободно говорит по-итальянски, обычно. Итак, Данте не худой и не толстый данте спортивного телосложения. Он любит спорт и часто занимается спортом. Данте невысокого роста и не низкого роста, Данте среднего роста, у Данте карие глаза и короткие волосы. Еще у Данте есть борода, и он всегда смеется. Данте – оптимист, у него всегда хорошее настроение и даже если у него есть проблемы, он улыбается, поэтому он мне очень нравится. Данте, как и я, работает в университете Уорик, а живет в Лондоне. Иногда мы с ним встречаемся в Лондоне, а, обычно мы говорим по-итальянски, когда мы вместе гуляем или идем куда-нибудь. На прошлой неделе, например, мы вместе ходили на балет. Мы смотрели балет «Манон», нам очень понравилось. Красивая музыка, чудесная хореография, очень интересно было. Какие увлечения, какие хобби есть у Данте? Данте любит петь и играть. Он играет на маленькой гитаре. Он играет на укулеле. Еще Данте печет торты. Очень вкусные торты. Итак, а у вас есть друг или подруга? Опишите вашего друга. Какой у него характер? Какие у него увлечения, что он делает в свободное время, на каких языках он говорит, как он или она выглядит, какие у него волосы, длинные волосы или короткие волосы, какого цвета у него или у нее глаза, синие глаза, голубые глаза, зеленые глаза или карие глаза. Он блондин или он брюнет? А может быть он шатен? Какой у него или у нее характер? Пока!